Всем привет! Как вы будете узнать э, информацию о вашем компьютере? Ну, в частности, э, какой процессор, э, какая там мощность, сколько там памяти и т.д. и т Но это сделать можно несколькими способами. Но ну, в первую очередь давайте ну, в терминале, конечно же, как это сделать в терминале. Ну, первый, первое. Есть такая программа Hard HardInfo. Uh, у меня ее нету вот я написал ее нету мне сразу же идет рекомендация ее установить я ее сейчас установлю и посмотрим uh, вот она у меня устанавливается и сейчас uh, выведем всю информацию на экран смотрите как hard info uh, и что у нас вот из терминала мы запустили не терминальную программу в которой мы можем полностью и подробно посмотреть по нашим по нашим нашим нашим по нашему компьютеру более того можно провести какие-то тесты и вот как видите мой компьютер выигрывает или нет где мой компьютер что-то я не понимаю где он где он давайте вот это сделаем вот этот тест и и и и и и, и. И, короче не понял ну нет времени разбираться я думаю вы разберетесь дальше второй способ второй способ есть такая программка давайте я чищу экран есть такая программка которая называется lshv здесь мы точно также можем увидеть всю информацию но в терминале это не очень удобно значит можно было бы хорошо если бы это было ну, например, в виде HTML-странички. Давайте lshv help наберем. Мы видим help. Теперь смотрите, что это означает. Это означает, что мы видим справку. И в справке мы видим, что мы можем что-то, ну, всю эту информацию получить в виде HTML-страницы. Как это сделать? Мы пишем нашу программу, дальше передаем ей такой флаг HTML. Дальше мы указываем, то есть вот это в линуксе в терминале указывать, что всю информацию нужно выводить куда-то а куда нужно выводить а вот сейчас мы напишем а, имя нашего файла ls html нажали есть теперь так как я находился в этой папочке в этой папочке в TMP я находился или нет или нет а ну-ка нет я находился в корме не сейчас перейду в тмп и выполню еще раз эту команду. Есть. Вот был создан HTML файл. Запустив его, мы можем увидеть всю информацию по нашему компьютеру. В данном случае, в данном случае сколько памяти оперативной, информацию о процессорах, вот, и так далее, и тому подобное. По видеокарте, по видеокарте, и, и, и, и так дальше а вот что что можно еще узнать можно еще узнать информацию о процессоре как это сделать ну это для этого есть такая программка сейчас я чищу экран есть такая программка ls cpu это программка нам выдаст на экран всю информацию по нашему непосредственно процессору. То есть режимы, дальше количество ядер, дальше там family, название, максимальная-минимальная частота, размеры кэшей и то, что он поддерживает. Uh, вот более подробную информацию можно конечно же сделать uh, ну получить вот так вот cat, CAT это просмотреть содержимое чего то ну в данном случае вот пишем cat proc и cp info и здесь более подробная информация как вы видите здесь по более всего здесь по моему Здесь, по-моему, по каждому ядру информация. То есть, по каждому ядру номер ядра и что он умеет, и все, все, все, все о нем. Давайте это все выведем а, в какой-то инфофайлик. Вот вот так вот. Сейчас перейдем в темп. Где наш темп инфо? И откроем текстовый редактор. Здесь поудобнее. Здесь можно разбить. И теперь смотрите: вся информация по каждому ядру. То есть, да, она может отличаться. То есть, какие-то ядра могут делать чуть-чуть больше, чем другие. Ну, в основном это на мобильных устройствах. Там на телефонах какие-то ядра могут быть ядреными, а какие-то ядра могут быть не особо ядренными. Ну, в принципе, все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!